Как у травы жить цветка в поле Длится недолго Жаркий ветер полей пролетит на дне. Нет его более. Кто его вспомнит? Наша жизнь Божий дам Как у травы в поле Длится не долго. Жаркий ветер поле Пролетит над ним Нет его Господа. Он праведный, все создал все. Душа моя, Бога вас Все благ его не забывай. Проснись, душа моя, Господа, Он праведный, все создал все. Душа моя, Бога вас Всех Все благ его не забывай. Любовь Его не незабываема. Для тех, кто верно. Субтитры